Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Попалась интересная компания. Работает она в сфере ядерной энергетики. Перспективные направление, потому как альтернативные источники энергии, они сейчас в приоритете. Туда идут инвестиции, компании здесь растут, ну естественно доходы увеличиваются. Компания Cameco Corporation, канадская компания, которая занимается добычей урана. Компания уже показала рост за этот год более 60% и планирует вырасти еще больше. Естественно, этот момент заинтересовал, и каждую компанию я прогоняю через таблицу фундаментального анализа «Наш инструмент». Если у вас еще нет такого инструмента, то проходите по ссылке внизу и узнайте условия получения. Вот. Честно говоря, цифры получила компания не очень высокие, бал буквально чуть меньше половины, но процент роста в этом году показ... показан 144, это практически в полтора раза компания должна вырасти в этом году. Ну, Это такой сильный очень показатель, ну, и стоимость акции как раз в два раза не превышает двойной балансовой стоимости акций, что в общем говорит о том, что акция сейчас находится в благоприятном для покупки положении. Также долгов мало, ликвидности очень много, по цифрам по рентабельности здесь, конечно, вообще вопрос, и за счет чего компания будет показывать такой рост, тоже показалось интересным. Вот. И оказывается, компания добывает 15% всего урана, который добывается в мире. Вот. Ну, показатель небольшой, не маленький посмотрев конкурентов, которые работают в этом в этом же направлении, в этой же э, сфере, и, и здесь увидел компанию пром э, компания из Казахстана, которая точно также занимается добычей урана, э, много месторождений, э, залежи просто громадные, э, и добывает она но она лидер по добыче урана, добывает порядка 65% всего урана, который добывается в мире. И представьте, что эти две компании занимают порядка 80% всего рынка. То есть э, они формируют рынок, они являются законодателями мод, Ну, то есть, короче, они монополисты, поэтому они могут э, такой рост э, и планировать, тем более, что экономика, вроде как, говорят аналитики, что выходит из рецессии начинается рост. Это мы видим и по индексам тоже, по некоторым показателям тоже это есть. Ну и, соответственно, эти две компании интересные к покупке. Но если говорить, что Камека, в принципе, можно купить акции на фондовом рынке Америки, они торгуются, вот, а Казатомпром здесь нужно через расписки действовать и напрямую акции не купить на американском рынке. Ну и здесь, естественно, вопрос... Внимание упало на ETF. И ETF тоже есть на Уран. Называется Ура. В нем большое количество компаний. И <силучит> интересным оказалось то, что вот эти две компании, Камека Corporation и Казатампром занимают 50% всего ETF. То есть, как раз вот эти две компании и тянут вот этот весь ETF вперед. Здесь еще много различных компаний, которые тоже работают в ядерной энергетике. Также есть и атомные станции. Ну, то есть все, что с этим связано, инфраструктура, достаточно много компаний. А, но если раскрыть список, то можно полный список получить. Но, честно говоря, интересно, что эти две компании занимают большую часть и как вариант купить весь ETF, что то, в общем тоже должно принести неплохие дивиденды что посмотрим с доходностью обращаю внимание что за 10 лет весь ETF в минусе то есть за 10 лет цена упала но интересным оказывается то что если смотреть за месяц 4 процента за три месяца 30 за последний год 51 процент и дальше эти проценты Думаю, что будут сохраняться таким же образом, потому что за 3 года невысокий процент и за 5 лет тоже невысокий процент. То есть, потенциал роста у этого ETF а, ну, просто громадный. Ну и здесь, в принципе, я подумал, почему бы зайти в эту отрасль через ETF, попробовать. Поэтому считаю, что это вот неплохой такой вариант. Вот. Но, опять же, это мое мнение. Вы принимаете решение самостоятельно, информацию, в общем-то, я вам озвучил, привлек внимание. Если есть какие-то моменты, вопросы, то уточняйте, либо пишите в комментариях. Если необходим инструмент быстрого фундаментального анализа компании, то тоже проходите по ссылке внизу и узнайте условия получения. Всем профида, до новых встреч!